как отважиться и все-таки начать свою частную практику для специалистов, помогающих профессий? На связи Ольга Ашпина, продюсер, маркетолог для психологов и коучей. Друзья мои, сегодня короткое видео запишу для тех из вас, кто пока еще находится в состоянии, ну, хочется уже начинать практиковать, но пока боязно останавливает ощущение, что я не до недоэксперт, не доучился, возможно, страх перед живым таким настоящим клиентом, не тем клиентом, с которыми вы работаете в качестве коллег на обучающих курсах, а именно живой обычный клиент. И первый совет, который я могу вам дать, друзья, всему обучиться невозможно, Невозможно постигнуть все методы психотерапии, все методы целительства, невозможно досконально знать различные нюансы и новые течения в теме помогаторства. Поэтому первый совет – обратите внимание на те компетенции, которые вы уже имеете. Внимательно рассмотрите эти компетенции с точки зрения навыков, что уже на уровне навыков вы можете действительно адаптировать к настоящему живому клиенту. И для того, чтобы к вам не приходили клиенты, от которых вы будете сами чувствовать себя неловко, например, пришел клиент, вы не знаете, как работать с его запросом, испытываете страх, испытываете такое оцепенение, а правильно ли я действительно поведу эту терапию, как не навредить. Вот для того, чтобы избежать вот этих вот ситуаций, моя главная рекомендация – сами настраивайте свои социальные сети и свои приглашения на те тематики, в которых вы чувствуете себя уверенно. Недавно ко мне обратился астролог, начинающий, молодой, которая говорила, я боюсь, что мне зададут такой вопрос, на который я не знаю, как ответить. На что я сказала, тогда вы сами предлагаете те темы, в которых вы уже себя комфортно чувствуете. Тем самым вы искусственно фильтруете, сознательно фильтруете тех клиентов, с которыми вы бы сейчас пока еще не хотели работать. И приглашайте только тех, с которыми вы уже достаточно уверенно себя чувствуете. Вот такой небольшой лайфхак, который я вам подскажу. Обязательно внесите в текст своего приглашения, неважно, пишите вы это приглашение в посте или, например, приглашаете на прямом эфире или в каком-то видеоролике, обязательно обозначьте 2-3 темы, в которых вы себя чувствуете очень уверенно и зовите конкретно на эту тематику. Желаю вам... Успешного начала вашей частной практики, ну а если нужен мой совет, рекомендация, записывайтесь ко мне на консультацию, стучитесь в личку, в директ и, соответственно, встретимся, и я помогу вам сделать первые шаги. Ищите меня на аккаунтах студии «Эксперт», в YouTube, во Вконтакте, в Инстаграме, всегда буду рада помочь.